Раздел пять. Фонетическая зарядка. Послушай. С rabbits. З pens. Упражнение один. Послушай и повтори. С insects ships, books, z, pencils, dogs, umbrellas,